Разбираем еще один интересный комментарий а, к нашему стриму а, с психологом Григорием Буром. А, психолог описал все в рамках концепции потребительского общества. А потребительское общество ⁇ это не есть развитие, это тупик и деградация. А он, ну то есть вот, который сейчас вот стаканчик воды попил, он, вот это, это все ты естественно Он искажает понятия и систему ценностей да. вот мне бы хотелось как бы вообще какое то вот пояснение по поводу того что есть другое кроме потребительского общества да и что плохого в потребительском обществе если общество потребительское то это как бы говорит о том что мы много всего потребляем а это хорошо мы, наша жизнь измеряется, собственно, нашими пределами нашего потребления. Это как бы замечательно, это классно. Чем больше мы потребляем, тем нам как бы прикольнее. Uh -huh. а вот, ну, конечно, можно альтернативный способ избрать, там, пойти питаться праной, воздухом там, в пещере, медитировать. И тебе тоже будет кайфово, там монахов тоже прет. Мама, не горюй, что они там сидят как вы думали. Их прет. Вот. Когда человека не кормить долго, у него тоже просветление не да. наступает. А, ну вот, как ты относишься, собственно, вот к этому, вот, к этой позиции, что общество потребления – это деградация? Ну, обычно, когда ко мне люди на консультации приходят, и у них проблема, например, с деньгами, ага. что вот я, например, буду продажами заниматься, я втюхиватель сразу. Втюхиватель, да. Бизнесом Бариватель. буду заниматься, я Впариватель, спекулянт, спекулянт, парыга, буржуй. Естественно. И строго как это негатив. Мне кажется, это вот со времен, когда у нас предпринимательская деятельность была статьей. Были такие времена. Вообще предприниматель – это опора государства, Потому что он создает добавочную стоимость. Он создает рабочие места. Отбирает у, у бедных работяг прибыль своей добавочной стоимостью, Он зарплату у них отнимает. Скотина какой-то. Вот. Дальше, значит, эм, очень много негатива связано с деньгами. Почему? Ну, откуда ему, как бы, примеров-то не было позитивных зачастую людей. Да, у меня вот тоже э, очень скромно жили родители, мягко говоря, очень скромно. Поэтому э, начальный путь был очень трудным. Потому что там, где хорошую зарплату, ты такой думаешь, да, там, что-то надо будет втихивать. Мне чтобы спросить, что делать на работе. Да? Сразу, как ну, да, да. А -а -а, Там что-то не там. И даже человек не пытается. То есть, он как бы сам себе ставит барьеры, даже не пытаясь. Сам себя ограничивает в доходе. Вот. Ну, к чему это? Значит, Да, еще раз вопрос. Что <реком> <реком> <реком> <реком> рамки потребительского общества. Рамки потребительского Почему общество потребительское – это приходят приходят, плохо? Это... Почему это тупик и деградация? Путают ага. потребителя с паразитом. Ага. значит Паразит – это тот, который потребляет. Но не платят mm -hmm. а потребитель это тот который потребляет но платит mm -hmm. разница кардинальная это деньги не дают этот а дает да? mm -hmm. соответственно он когда кому-то свои деньги-то отдает кто-то же производитель получается он таким образом поддерживает производителя mm -hmm. если mm -hmm. все вокруг потребители чужое не потребляют ну что-то потребляют из этой схемы куда-то выпал производитель mm -hmm. да он где Хорошо, если все будут только производители. Оптивлять, <смех> то будет. Продавать-то кто будет? Я многим пытаюсь донести мысль о том, что произвести это пара пусяков. Вот, ну, на сегодняшний день поставить абсолютно любой завод, который будет производить абсолютно любую фигню, даже смартфоны, это, ну, дело пустячное на самом деле. А, как бы скажут: да деньги, деньги, деньги, то где возьмешь на этот завод? Это самый дурацкий вопрос, потому что на любой бизнес можно взять там огромные кредиты и бизнесы многие строятся исключительно на кредитах. То и на предоплате можно вообще Нормуль все у них прекрасно да живут классно построить пару пустяков вопрос так. в том что ты это продашь ли ты это Событиc. с выгодной наладить. с выгодой да Почему Россия не производит смартфоны? Да? Казалось бы, что такого сложного произвести смартфон? Да ничего на самом деле сложного. Ну, я ж не знаю, что. Как, ну, ничего. Мой как, ну, смартфон можно. Ну, неважно. Да? Ну, смартфон хороший, чтобы звонил, чтобы в интернет заходил там и так далее. Ну, любой. А, произвести можно. Вопрос, продашь ли ты его? И заработаешь ли ты на этом? Сможешь ли ты как бы сделать это производство рентабельным? Потому что конкурентов тоже миллион. Конкуренты-то не спят, и такие вот э, фирмы там, как, э, что у нас там были раньше, телефоны Nokia, да, Motorola, куда они все подевались с рынка? Sony Ericsson. Sony Ericsson, да, они проиграли да. битву вот эту конкурентскую. Sony Ericsson с Nokia погибли, я так понял, в тот же день, когда я iPhone выпустил без кнопочный этот самый телефон первый, сенсорный. Вот они да. в этот же день поплохело им. Просто, не, просто не вступили погибли. в дальнейшую конкуренцию. Да. А, и дело-то в том, что произвести вот такие телефоны, замечательные, кнопочные, которые производили Sony, Sony Ericsson там, и прочее, это не проблема, вообще не проблема совершенно. А, вопрос в том, что ты это уже не продашь совсем. А, но далее человек нам задает интереснейший вопрос. Ну да. Давай вернемся чуть-чуть пока. Вот. А, да, Значит, да. тупик Значит, и деградация. Что надо, короче, строго заниматься производством. Строго производством. Потреблением Ни-ни. Не-не. Копим, обкладываемся. Копим. Ничего не потребляем. Ничего не потребляем. Да. Только угу. на это. Сам Купим. произвел, сам потребил. Все. Никаких покупок. Это труб. Никаких продаж. Вот. Сам себе валенки угу. шьешь, сам себе рубашку шьешь, все, полностью сам. Красавчик. Детей штампуешь, не прекращая. А об этом дальше. Я, об этом я дальше? В целом ты не против, как бы. То есть угу. человек, например, говорит там, каждый секс должен только для деторождения Да, да, да. Ну, если человек потянется только. Я только за. за. А как раз на демографию поднимать все дела. Я только за. Дети, цветы жизни, все дела. Согласен. Как-то ну, Нет, получает. здесь человек говорит о том, что вот, значит, все плохо, да, тупика и деградация, реальное размножение у нас отсутствует, у нас, значит, вместо реального размножения просто секас, который не приводит к этому рождению, это, видимо, тоже да. и плохо. Далее, да. автоматизация, роботизация производства с целью облегчения э, труда человека, это так должно быть, э, а не делегирование полномочий, что есть тупо паразитизм. И вот после этого всего хочется задать вопрос, а вы точно психолог? Понимаешь, что он как издалека начал? Ну, как бы, он вопрос задал, а, знаешь, это критикуешь, предлагаешь, предлагаешь, делай, делаешь, отчитывайся. Вот пусть отчитается, что он сделал. А мы послушаем. Отлично. Ждем его следующего комментария.